Действие игры Phantom Doctrine происходит в разгар холодной войны. В роли лидера секретной организации под названием Согласие нам предстоит раскрыть всемирный заговор и предотвратить новую мировую войну. Планировать специальные операции, изучать секретные досье и допрашивать вражеских агентов, чтобы раскрыть зловещий план противника. По первым впечатлениям, игра мне понравилась, так как я прошел в свое время XCOM. Надеюсь, она также понравится и вам. Сейчас у нас будет обучение, я так понимаю. Надеюсь, у тебя были веские причины отвлечь меня от этого парада. Разумеется, эта операция крайне важна для проекта Айсберг. Зачем ты вообще со мной разговариваешь? Ты же здорово рискуешь. Чушь. Они, может, и выискивают перебежчиков, но такого они точно не ждут. Ваши документы. Да. Опачки, что он здесь? Так, ну это не мой персонаж. Это нам рассказывают. Вот так вот. При выстреле из оружия без глушителя всегда поднимать и начинать начинается любой завершивший ход. Мы даже если хотели бы, то мы бы не смогли. Вот так вот. прыгнуть из окна и займите его противника, получаем его. Но это я еще в том ходу хотел сделать, в принципе, то. За 1 очко силы и одно очко действия можете использовать автоматическую стрельбу, чтобы подавить противника и заставить его потерять внимание. Давайте. Там не имеет случайный шанс попасть на атаки, могут справиться с различными количествами ущерба, представленных на следующем уровне. Это автоматичного Изворачив... ходящие атаки, что за перевод, при условии, что они не упоре, уклоняясь а от знаний. Примечание. Заместись на первый этаж. он укрытие защищает лучше, чем не полная. А, да-да. играл в x то же самое все Было дело было Так, и что тут? Атака, выстрел в голову. Мощный выстрел по выбранному противнику укрытия от него не защищает. Прослуживает внимание. Давай. Ой, куда-то мы улетели. Когда вак скомпрометированный таймер растекает вы понесете на значение Danger по завершению миссии. внимания, однако, это не влияет на успех миссии или неудачу. Опять у нас не переведено до конца, видимо. Ну, ничего страшного. Я так понял, если, типа, транспорт, который приехал за нами, чтобы эвакуировать, и мы в него не успеваем, да, Не успеваем у него попасть, типа, то... Ну, это ничего хорошего, но это никак не повлияет на успех миссии. Но это не точно. Все. Два месяца спустя. Главное управление космическими средствами. Укос. Владивосток. СССР. Почему ты его просто не арестуешь? Хочу увидеть что еще появится? Наверное, ГРУ уже на месте. <свят> Про Волка, речь. Что случилось? Милиционеры только что вбежали в здание. Не могу больше говорить. Милиционеры. Я тоже. <свят> Подготовьтесь к стрельбе. Постараемся не оставлять беспорядка. <свят> Много так, а. У нас же не было до этого переведено и озвучено. А сейчас у нас переведено и озвучимся на русский язык в Так, проникновение. Ристуйте ю... Юкона или Юкона. Так, он у нас на втором тоже, я так понимаю, да? Ну, блин, у нас пока что проникновение, мы пока и давайте пойдем сюда на ночный выстрел, выстрел голову. удар милосердия все слишком много чего здоровья чтобы выполнить добивание медленно убивают если не меньше. Что, нет какого-нибудь? Ну, видимо, нет. Ну, Вообще-то нас никто не пытался убивать. Ну ладно, видимо, раз он сказал, то я его опередил, и нас должны были пытаться убить О, смотри смотри, может и попадется Задел меня, козлина Смотри, не зря я -то думал, что не понадобится нам дозор, оказывается 2 шикарно смотрим что у нас блин нафига ты это входило у нас есть документы которые юка отправил американцам грэу на портаче убирайтесь оттуда могут стянуть подкрепление ой, -ой. Блин, я то думаю мы всех убить О -о -о. О, я не думаю что это проблема для такого опытного бойца справиться она все сможет Так, а если кто-нибудь пробует? вот даже так можешь. Ставь лучше дозор. Так будет лучше, если они подойдут почему Ага, ничего не Почему укладываться под угрозой один ход, а, а время до подкрепления два хода? Вот это было уже серьезно да, прости не хотел, чтобы так, было. так плюс 20 что это означает кадиак вот так дозор и вот сюда а термин СЭФ, позор. Подожди, где нас? Четырнадцать. Все. Изи. Изи, карточка. Даже никто не пришел. Там, видимо, в обучении был тоже наш персонаж, просто он лысый был. Так, результаты задания «Успех» с агентов. Трое выведены, вот видишь, так бы был оставлен один. Тире агентов потеряно. Угроза от гражданских агентов. Угрозы вот. повышен. Получено оборудование 25. Зато секретных документов 3 из 3. Тщательно. так тут у нас какая-то тактическая сводка раннем все ранения и сколько мы заработали опыта ну конечно же термин у нас получил больше всего потому что он больше всего людей убил эти нас забирали всякие документы Я сомневаюсь, расследования должны вам сказать, Наверняка лучше Ну что ж, дорогие зрители, на сегодня все. Не забывайте подписываться на мой YouTube канал Twitch, группу ВКонтакте. Ставьте пальцы вверх, если вам понравилось это видео, и пишите, понравилась ли вам эта игра в комментариях, будет интересно почитать. Увидимся в новых видео и всем пока-пока-пока.